Добрый день, это канал НТ ТСК и наша рубрика «Вопрос к дизайнеру». Сегодня мы решили снять наше интервью в замечательном ресторане Мио, который находится в Гринвиче на третьем этаже. И сегодня Аня нам расскажет очень интересную тему, но для начала, Аня, представься, пожалуйста, расскажи немножко о себе. Добрый день, я занимаюсь дизайном интерьера уже больше 10 лет, и училась я в архитектурной академии. И вообще с дизайнером я решила стать еще в школе, в 8 классе. Вот, и поэтому поступила в архитектурную академию и после этого еще училась год в Англии, именно на дизайнера интерьера. Супер. Вот, супер. Профессию свою очень люблю, занимаюсь с удовольствием и в основном занимаюсь все жилыми интерьерами и проектами квартир. Окей, супер. А, Аня, расскажи, о какой теме ты сегодня хочешь поговорить, что ты хочешь рассказать? Сегодня я хочу рассказать про планировочные решения интерьеров и осознанное потребление пространства. Угу. Слушай, очень интересная тема. Расскажи, что вообще это такое? Расскажи немного об этом. Ну, планировка – это вообще суть проекта. То есть, это его соль, самое главное. То, с чего все начинается. Мы начинаем свой проект именно с проекта планировочного решения. Многие считают, что дизайн интерьера – это что-то красивое, такое необычное, вот, особенное. Но на самом деле это, прежде всего, функционально. Функционально и удобно. Потому что, да. если это будет красиво и неудобно, то жить... В таком интерьере будет ну, просто невозможно поэтому мы начинаем именно с планировочного решения чтобы сделать основу нашего интерьера и потом уже на это на все накладываются материалы цвета текстуры игра света тени и все остальное Аня, расскажи, какие сейчас тенденции, какие сейчас тренды вообще в планировочных решениях, что сейчас там нового или может быть старого? Наша жизнь меняется, все меняется, и меняются соответственно планировки квартиры. Мы уже, конечно, ушли от этих маленьких кухонь, маленьких санузлов, когда все такое вот минимум для человека дома и максимум человек там на работе, как это было там раньше. Сейчас Например, в тренде большие кухни. То есть просторная кухня и выбирая квартиру, многие смотрят, чтобы кухня была там, больше 10 квадратных метров, потому что для многих-многих заказчиков это именно важно, чтобы кухня была 12, 15, там, 20 квадратных метров. Также объединение кухни с гостиной. Практически во всех проектах заказчики просят объединить эти зоны. То есть раньше такого вообще понятия не было. Раньше была кухня отдельно, отдельно гостиная. Сейчас все-таки хочется объединить это пространство. И еще один плюс есть, это то, что если в доме большая кухня в квартире, то можно гостиную использовать как спальню, потому что, как правило, сейчас детей в семьях много, 2 три ребенка, и хочется отдельно сделать детскую, никто не хочет уже, как раньше, там, жить в одной, в одной комнате, все вместе, вот. поэтому я часто делаю такие проекты, когда, например, кухня с гостиной объединяются, получается одно пространство, а там, где была гостиная, например, мы делаем спальню. Понял. Вот. А, слушай, а вот ну, есть такая тема, когда, знаешь, делают кухню и гостиную, у меня просто у многих даже друзей так сделано, и это на самом деле очень удобно, но некоторые боятся запахов, которые как бы идут с кухней. Как этот вопрос решается? Есть такой момент, это решается вытяжкой, сейчас очень хорошие вытяжки, просто нужно ставить вытяжку побольше. Вытяжки бывают разные, бывают там на 900 метров, мм, они более мощные, и поэтому запахов не будет. Но Нет. опять же, если... Много готовить, если много готовить мясо, рыбу, какие-то такие блюда, то все-таки запахи, они будут, они неизбежны и от этого никуда не деться. И к этому просто надо быть готовым. Да, нужно понимать свой образ жизни и свои привычки и насколько это критично. То есть каждая планировка она делается под конкретную семью, под конкретного человека. Расскажи, как заказчики вообще относятся к переносу стен, к переносу проемов, как они на это реагируют? Ну, многие, честно, этого боятся. Людям кажется, что перенести стену – это что-то такое супер глобальное, невероятно сложное. И многие говорят сначала, ой, нет, нет, нет, мы ничего не будем ломать, мы ничего не будем трогать, мы оставим все как есть. Но если речь идет не о косметическом ремонте, а о каком-то глобальном, хорошем, качественном ремонте, то перенос перегородки – или проема, это такая мелочь и финансовая, и по трудозатратам это очень просто. К тому же, если мы возводим новые перегородки, мы прячем в них все коммуникации, мы прячем в них электрику, то есть ничего не нужно штробить, стены ровные, их не нужно будет выравнивать, и это даже плюс. Угу, согласен. Аня, расскажи, а как вообще то есть происходит согласование, сложно ли согласовать на самом деле перепланировки, потому что многие заказчики именно из-за этого боятся их делать, насколько я знаю. Да, многие сомневаются, потому что им кажется, что это тоже очень сложно, но на самом деле процесс согласования перепланировки это достаточно долгий процесс, он занимает примерно полтора-два месяца, то есть это быстрее сделать невозможно в силу бюрократии. Mm -hmm. вот, но есть подрядные организации, которые в этом помогают и берут вот всю эту бумажную работу на себя. То есть это стоит не так дорого в масштабах опять же, ремонта. Сколько примерно, чтобы мы... Э, ну, где-то 20 тысяч, 15-20 тысяч рублей. Да. Вполне посильно, я думаю, в рамках бюджета ремонта это... Ну, такие и если планировка законная, а я всегда предупреждаю заказчиков о том, что мы делаем, насколько это законно, насколько это возможно потом согласовать. Mm -hmm. И если перепланировка законная, то согласовать ее можно уже постфактум. То есть после того, как мы Сделали ремонт, угу. чтобы не ждать два месяца, пока нам ее согласуют. Ну, это на самом деле интересно, и я думаю, что это хорошо, да, когда ты можешь сделать ремонт, а потом делать. Я просто не слышал, честно скажу. Об этом это интересно. Да, то деле. есть это согласуется по факту, это нормальная практика, и можно уже, в принципе, жить в квартире и потом согласовывать планировку. Круто, круто, окей. Аня, скажи, пожалуйста, вот я, насколько знаю, план мебели ⁇ это один из первых планов, который вообще делается в дизайн-проекте. И мебель ⁇ это, наверное, ну, большая такая довольно неотъемлемая часть. Какая вообще роль мебели в планировке? Да, конечно, Антон, мебель это очень важно. И сейчас у нас, опять же, если мы говорим о тенденциях, то есть тенденция к индивидуальной мебели, то есть сделанной на заказ. Потому что у корпусной мебели, которая готовая, продается уже в магазинах, у нее много минусов. Потому что есть определенные размеры, и у нас то там остается какая-то щель, то что-то не входит. Постоянно. То там до потолка мебель не доходит, остается там какой-то зазор, там копится пыль. И минусов много. Мебели по индивидуальным проектам, я часто закладываю ее в интерьер, если это позволяет бюджет. Она позволяет максимально эффективно использовать пространство То есть сделать мебель именно под нужды заказчика Например, те же самые шкафы Шкафы могут служить не только шкафом, да, а и разграничителем пространства, например И шкаф до потолка, он визуально увеличивает потолки Делает интерьер более цельным и смотрится менее громоздко Согласен Аня, расскажи, а что ты учитываешь вообще? Ну, с чего нужно начать? Что нужно учесть, когда ты начинаешь делать вообще ну, планировку? Ну смотри, первое самое главное это несущие стены, колонны, винтканалы и стояки. Это то, что мы не имеем права трогать, то, что нельзя нарушать, и это вот именно основа, каркас, интерьера. Их есть, обыгрывать начинаешь, да? то да? есть там начинаешь их обыгрывать. И покупая квартиру, очень важно тоже посмотреть, какие стены несущие, где колонны, потому что в колонны даже нельзя штрабить ничего. Штрабливать, да. вставлять розетки, потому что это нарушение конструкции здания. Да, это, это нужно учесть в первую очередь. Во вторую очередь обязательно мы учитываем стояки, коммуникации, где у нас подводы воды, где у нас канализация, потому что к этому у нас сразу привязывается вся сантехника. И тут важно помнить, что, например, унитаз, он как можно ближе идет к стояку канализации, и там, опять же, труба идет 12 сантиметров, то есть, если мы зашиваем, то мы зашиваем уже примерно 18-20 сантиметров, а это немало. Ну да, отсидает сильно. Вот, поэтому трубы канализации нужно обязательно учитывать потом у нас идет раковина и ванная там уже труба 50 миллиметров и нужно опять же понимать что мы зашьем то есть это будет либо какой-то короб который можно сделать под размер плитки либо это будет просто полностью зашитая стена но пространство в любом случае да, оно съедается и каким-то образом нужно это все вписать в интерьер а если в стену можно? смотря в какую стену то есть например если у нас монолитный дом и стены несущие, mm -hmm. то там идут, идет арматура, и чтобы штробить, нужно отрезать арматуру, а это ну, это опасно, незаконно, если каждый там 25-этажном доме Немножко терматуру. подрежет арматуру То ничего хорошего из этого, из этого не получится да. То есть лучше Многие сантехники так делают Но я своим заказчикам не рекомендую Штрапливать стены несущие стены коммуникации Но вот например стиральную машину Или посудомоечную машину Она крепится гибким шлангом И можно например стяжки в полу mm -hmm. штрабить, И поэтому в острове Можно красиво сделать посудомоечную машину mm -hmm. вот, да, Либо стиральную да, машину Перенести вообще в коридор то есть не делать ее ни в ванной, ни в какой-то отдельной постирочной, а, например, в шкафу в коридоре. Почему нет? А не будет, не шумит она тогда? Просто расположить ее так, чтобы она... Да, то есть, ну, если она будет в коридоре, а почему нет, в принципе? В принципе, да. То есть она, ее можно отнести достаточно далеко от стояка и при этом не загромождать ванну, если ванная маленькая. Ну, по большому счету, там только подвод воды и канализация. Да, надо. да, то есть это можно сделать в полу. И опять же, водонагреватель, трубы к водонагревателю можно пропустить в потолке или также в стяжке в полу, поэтому он не обязательно должен висеть над унитазом и портить всю красоту. Понятно. Его можно спрятать в гардеробной. Да, согласен абсолютно. А, еще какие-то нюансы, которые нужно учитывать при планировке? Мы с тобой поговорили сейчас о мебели, поговорили с тобой о, о там, различных несущих стенах и перегородках. Что еще? Может быть, есть какие-то еще? Да, конечно, ракурсы. Нам всегда нужно думать о том, что мы видим, когда заходим в помещение. Mm -hmm. Что мы видим прежде всего, потому что это очень важно. И что мы не должны видеть. И что мы не должны видеть, да, это даже важнее. То есть, например, из дивана не должно быть видно дверь в санузел или из кухни. То есть, чтобы можно было спокойно туда пойти и никто этого не видел и опять же зависит от привычек то есть если есть привычка оставлять двери в комнаты открытыми нужно понимать да то есть что Будет видно там кровать в спальне, будет видно опять же туалеты. и, например, заходим в туалет, но ну, не должно быть сразу вот унитаз, То есть, должна быть какая-то красивая композиция, это может быть умывальник красивый или душевая, но что-то должно быть красивое именно, да? также в гостиную тоже, вот мы зашли в гостиную и нужно понимать, что мы видим в первую очередь, потому что это очень важно. Да. Расскажи мне, вот мы с тобой начали обозначить тему осознанное потребление пространства. А в чем, по-твоему, оно заключается, именно это осознанное потребление? То есть, что это такое, как, как это уловить? Ну, смотри, на самом деле мы привыкли, как, ну, такая вот типичная расстановка мебели, без там каких-то заморочек, скажем так, это мы берем и расставляем просто мебель в квартире, потом у нас там лесос там а куда-то а встает. А сюда я поставлю тумбочку. Да, да сюда я поставлю тумбочку, а тут это, а тут то. И в итоге получается какой-то сырбор, сыр какой-то компот. Тут у нас в гостиной сушится белье, тут у нас пылесос стоит mm. на, на видном месте. Там у нас значит, под, под кроватью что-то там хранится. А тут будильная доска и сушилка. Да, да, будильная доска и сушилка. Эти моменты нужно всегда учитывать и, и yeah. проектировать, например, гардеробную, в которой мы все это спрячем где будет стоять вот эта гладильная доска, которая может быть всегда разложенная, там можно гладить, mm -hmm. это можно учесть все. То есть гардеробные, их, как правило, редко, когда сейчас планируют в квартирах изначально, то есть там может быть какая-то кладовка, если повезет, если это большая mm -hmm. квартира, а вообще в процессе перепланировки из вот этих коридоров длинных можно, в принципе, сделать очень хорошую планировку именно с большой гардеробной, куда можно это все спрятать. Супер, да, согласен, там и вещи хранить, и какие-то да. какие бытовые да, предметы, отлично. Ань, спасибо тебе большое, на самом деле очень интересно, мы ну, узнали просто много полезной информации, я для себя какие-то вещи интересные открыл, и хочу тебя поблагодарить за то, что ты пришла, рассказала нам все это, спасибо большое. А также хочу поблагодарить ресторан МИО, в котором мы сейчас находимся, ребята предоставили нам место, здесь очень уютно, я на самом деле его сам очень люблю, поэтому приходите сюда, здесь всегда вам будут рады. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наши новые видео, ставьте нам лайки, оставляйте комментарии, конечно, задавайте вопросы. И на этом мы прощаемся с вами. Спасибо тебе еще раз, Ань. Всем пока. Всем пока.